добрый день дорогие друзья меня зовут антон мне 31 год я решил доказать что не важно сколько человеку лет он может или она развиться в тех профессиональных навыках которые ему или ей интересны и в будущем на этом зарабатывать вот я предлагаю всем следить за моим развитием я выбрал два пути как вы видите это фортепиано. я немножко знаю как читать ноты я знаю как читать ноты скрипичного ключа и недавно сегодня я узнал как играть и читать ноты в басовом ключе это уже здорово вот и второй путь, который я выбрал, который мне тоже всегда был интересен, это информационные технологии, а конкретно программирование. Я еще не знаю, какой а, язык программирования я хочу изучить, но думаю, что в следующем а, выпуске я вам расскажу, какой язык программирования я выбрал. До встречи!